А перед началом просмотра моего видео хочу посоветовать вам группу ВК одного моего знакомого прекрасного художника. Здесь вы можете насладиться ее работами, а также сделать заказ на обработку. Цены не кусаются. Приятная девушка, она тоже не кусается. Я и она очень будем рады вашей подписке. Ссылка на группу в описании видео. А теперь приятного вам просмотра! И всем привет, с вами как всегда Маша, в этом видео мы поговорим о Хэллоуине этого года в Star Stable. И начнем мы с моего мнения, я считаю это лучшим Хэллоуином за все года игры. Я не буду вас задерживать и назову самые главные плюсы. Первое, каждый день можно получать опыт для персонажа ежедневными заданиями, которые занимают мало времени для выполнения. После этого я могу не называть остальные плюсы, а еще у меня скоро 23 уровень благодаря этой ситуации. Но мы идем дальше. Второе. Добавили много новинок в этом году. 3. Последние годы Старстебл упрощали, а в этот раз нам внесли хоть что-то сложное. Плюсов намного больше, но я назвала лишь самые главные. Минусы, конечно, есть, но они незначительные. Теперь почитаем ваше мнение. Оно не всегда совпадает с моим. Его и попросила. Его я попросила написать в своей группе ВК и на телеграм-канале. Ссылки на них в описании, на случай, если вы хотите в следующий раз попасть в видео, как эти ребята.